Слова бараша. Музыка кроша. Ты гений. Исполняет хор мальчиков и девочек. Песни из каши. Каши это же наше все. Снега. Начинаем наш снежный праздник. И смеха. А ты себя, ты себя. Две команды. Сотни болельщиков. А победитель определит топатометр. Смешные праздники! Вам точно понравится! На канале «Карусель».